Сегодня я хочу сделать обзор вот такой вот прикольной игрушки Фурия с мультика «Как приручить дракона». Смотрите, вот такая замечательная игрушечка, вяжется довольно-таки легко. Честно говоря, начинающие не думают, что справится, но если вы умеете вязать кольца амигуруми, то вам труда особого не составит. Вот так выглядит она сверху. Крылышки держатся на небольших таких проволочках, что безопасным является для ребенка и в принципе довольно таки выглядит интересненько, аккуратненько. Крылышки, как вы видите, могут гнуться. В общем, вот здесь я их загинала благодаря проволочке. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вы увидите, как ее сделать. Всем пока-пока!